Я хочу сказать, значит, перед открытием собрания. Собрание будет официальное, вестись оно будет под протокол, и оно рабочее, не торжественное, оно рабочее собрание. Собрались мы здесь с вами сегодня для того, чтобы э, решить один очень важный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Мы, граждане Советского Союза, или даже так, мы граждане Союза Советских Социалистических Республик, просим вернуться всем должностным лицам, занимавшие свои посты с 1991, с 1991 по 1993 год, так как их полномочия были прерваны незаконно, и занять свои должности и действовать согласно Конституции. Союза Советских Социалистических Республик. Вот такая тема собрания у нас сегодня. Значит, Так как собрание ведется у нас под протокол, я предлагаю выбрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию. Значит, Предлагаю председателям собрания выбрать Романа Сергеевича Колесняк, потому что он готовил документы, скажем, на это собрание, и, скажем, у него больше видения и понимания, как нам двигаться в этом собрании, как нам решать вопросы. А секретарем, собрания, секретарем собрания по желанию, кто хочет, может изъявиться, но просто там, если нужно будет править документы, а их знаю я, то я, конечно, предлагаю себя, но если кто-то хочет, то, пожалуйста, могу уступить это место. И, значит, счетную комиссию. Так, давайте проголосуем теперь, кто за председателя, чтобы выбрать председателем собрания, Колесняк Роман Сергеевича? Так, так, так, Раиля против, да? Так, да, все единогласно, я вижу, все подняли руки. Значит, значит, председателем собрания у нас будет Роман Сергеевич Колесняк. А кто за, или за то, чтобы секретарем собрания была я? Ведянская Жанна Владимировна. О, классно, благодарю за э, оказанное доверие. Значит, секретарем собрания буду я, так как все единогласно подняли руки. Теперь давайте выберем счетную комиссию. Кто у нас, может быть, по желанию кто-то поднимет руку и скажет, буду я считать, и я. Там три человека надо. А что ну, голоса. Может быть, кто-то против. против. Да, за, против воздержался. Иванова Ольга. Да. Ну, давайте Иванову. Иванова Ольга, вот первая кандидатура. Кто за? Да, в принципе, все согласны. Еще кто-нибудь будет? Давайте, ну, кто-нибудь с другого региона? Представьтесь. Абрамова Ирина Анатольевна. Все за? Все. за. Будете? Да, вот еще у нас э, Гриша Валентина Михайловна. Да. Все? Все, все. Поднимаем руки. Все, Гриша Валентина Михайловна. Значит, у нас три человека, счетная палата. Значит, собрание объявляю открытым. Предоставляется слово председателю собрания Колесняк Роману Сергеевичу. Доброго дня, дорогие друзья, товарищи, граждане Советского Союза. Как сказала Жанна Владимировна, сегодня у нас будет несколько вопросов просмотрено. Одни, один из них – обращение к тем депутатам и тем государственным служащим, которые находились при исполнении своих полномочий на должностях чтобы они вернулись на свои должности так как они были незаконно прерваны прерваны полномочия и заняли свои места для того чтобы ну, подойти к сегодня к обращению, которое было вам роздано перед собранием которое мы в конце тримим направим письмо конкретно к нашим гостям, которые сегодня у нас присутствуют. Это представители Моссовета, городской народный совет депутатов города Москвы. Хочется сказать, что чтобы понимать тот момент, в котором мы сейчас находимся, тот момент времени, ту обстановку ситуацию политическую, экономическую, социальную, мы попросили сегодня выступить Одного из самых, можно сказать, почетных граждан СССР, это Тараскина Сергея Вячеславовича. Здравия желаю всем, кто пришел в этот зал. Значит, сегодняшняя наша задача озвучена. Возрождение органов власти и управления Союза СССР идет с 25 января. 2010 -го года по законам войны и военного времени. Если вы знакомы с нашими материалами, значит с 25, 25 января 2010 -го года я как гражданин СССР, как военно обязанный Союза Советских Социалистических Республик, как офицер запаса Вооруженных сил Союза СССР подал соответствующее, соответствующее заявление, уведомление в суды Российской Федерации всех уровней, начиная от районного и кончая Конституционным судом Российской Федерации, о том, что я вступаю на место дезертира Горбачева Михаила Сергеевича, который, находясь в статусе Верховного Главнокомандующего, добровольно сложил с себя полномочия, что все граждане Союза СССР, жившие на то время и находившие, находившиеся в, это, в здравом уме, видели по телевизору вот, и так сказать, были свидетелями тех событий, которые происходили. Я встал на это место, еще раз объясню, по законам войны и военного времени, как временно исполняющий обязанности человека, который добровольно дезертировал своего поста. Значит, эту должность, согласно Конституции, действующей на тот момент, напомню, что Конституция, 1977 -го года имела 7 редакций, так вот в последней редакции 26 декабря 1990 года там был прописан механизм смены президента по любой причине. Смерти, там, отставки, там, болезни и так далее. Вот. Этот, этот механизм, который был описан в Конституции, ни одним из высших должностных лиц Союза СССР не был исполнен. Там даже были прописаны конкретные должности, которые должны были занять место президента как временно исполняющий обязанности президента на период э, прохождения э, выборов и э, так сказать, выбора нового президента. Как вы помните, в 1991 году ни одно должностное лицо, находившееся в тот момент у власти, ни председатель Верховного совета, ни вице-президент, не сделали этих действий, хотя они были прописаны, еще раз повторяю, в последней редакции Конституции 1977 года. В связи с этим сложилась ситуация, когда власть брошена, выброшена на улицу, и никто в течение 18 лет и одного месяца не обращал на это внимания. Те миллионы граждан, которые могли это сделать, включая несколько тысяч человек, которые по должностным обязанностям должны были это сделать, я имею в виду это высокопоставленные военные вот, министры, люди, которые обременены определенными знаниями и полномочиями были в СССР. Они должны были сделать такое заявление, и в итоге мы должны были в трехмесячный срок получить так сказать, новые выборы и нового главу Союза Советских Социалистических Республик. Тем более, что незадолго до этого события, как вы помните, в 1991 году у нас произошло событие, которое называется «Общена... «Общенародные вечи» или референдум о сохранении обновленного Союза СССР, на котором мы все проголосовали, что обновленному Советскому Союзу быть. Так вот, не, исполни... не исполнив заветы себя самих и своих предков, которые принимали участие и которые в настоящий момент ушли уже в мир иной, мы продолжаем находиться с вами в состоянии войны и военного времени, поскольку территория Советского Союза никуда не делась. Конституция Советского Союза продолжает свое действие. Законность Конституции и всех законов, и в том числе референдума о сохранении СССР, подтвердила даже Государственная Дума Российской Федерации, как вы помните, 15 марта 1996 года. Вышло соответствующее постановление Государственной Думы о юридической силе для Российской Федерации России, результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу сохранения Союза СССР. Так вот, там черным по белому указывается, что все действия, которые связаны с игнорированием и отменой, так называемой отменой существования Союза СССР, являются незаконными, и что согласно этого постановления, Органы Российской Федерации должны были запустить механизм возрождения Союза СССР, вот, поскольку Государственная Дума приняла соответствующее решение. Вот я прям зачитаю вам один из абзацев. Первый абзац. Подтвердить для Российской Федерации Россию юридическую силу результатов референдума СССР по вопросу сохранения Союза СССР, состоявшегося на территории РСФСР 17 марта. 1991 года. Отметить, что должностные лица СССР, подготовившие, подписавшие, ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза СССР, грубо нарушили волеизъявления народов России о сохранении Союза СССР, выраженной на референдуме, а также декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики провозгласившую стремление народов России создать демократическое правое государство в составе обновленного союза ССР. То есть вектор был задан, но несмотря на то, что такое решение появилось, действий в итоге мы никаких не увидели от Российской Федерации. Для того, чтобы понимать всю трагичность ситуации, в которой мы оказались, давайте сделаем небольшой экскурс в историю И посмотрим, а что же происходило в последние сотни лет на нашей территории. И мы с интересом заметим, что в Российской империи произошел аналогичный процесс. Как вы помните, последний император России Николай II добровольно дезертировал со своего поста, вот, сложил свои полномочия. Страна оказалась в аналогичной ситуации, как в 1991 году. То есть власть была брошена, выброшена фактически на улицу, началась, так сказать, гражданская война, иностранная интервенция. К тому моменту на территории нашей страны было как минимум 14 иностранных воинских контингентов. И понеся гигантские человеческие и экономические потери, мы в итоге, значит, в 22 году создали новое юридическое лицо, Союз Советских Социалистических Республик, который аналогичным образом прекратил свое существование. Если мы обратимся еще дальше в глубь истории, мы заметим, что на самом деле мы находимся в состоянии фактической оккупации с вами не с 1991 года, а с 1613. В 1613 году первый из Романовых встал на престол Российской империи в грамоте, земской грамоте которая была выдана этому царю, напомню, на тот момент ему было 16 лет, указывалось, что данный человек является родоначальником русских царских династий, что само по себе является, так сказать, ну, парадоксальным, поскольку цари уже на тот момент на нашей территории существовали, действовали, там, совершали юридические и иные действия, и тем не менее... С этого, момента, с этого момента в нашей стране практически не правили коренные жители. Как вы помните, династия Романовых никакого отношения к коренным жителям не имела. Часть этих лиц приезжала из-за границы напрямую и становилась там царями, царицами. Часть рождалась на нашей территории, все они были близкие, родственники европейских королевских династий, находились в близкородственных отношениях и за счет России решали проблемы Европы. Ну, вы помните эти бесконечные войны, в том числе нашего известного полководца Александра Суворова, который зачем-то переходил через Альпы со своей армией. В чью пользу делались эти действия, мы с вами можем легко определить, если обратимся к документам той поры. Ну вот такая, в общем, безрадостная картина разворачивается перед нами. Исключение составляет как раз советский период во время правления Иосифа Виссарионовича Сталина. Во время правления Сталина, значит, был взят курс на социальные реформы. Что такое слово «социалистический»? Он же социальный, он же, это же слово «общественный». То есть когда общественный интерес превалировал над частным интересом. Вот в этот момент мы совершили экономическое чудо, показали всему миру, что этот путь развития наиболее перспективный. За несколько лет создали супердержаву на той территории, которая досталась нам от Российской империи, и более того, нам удалось ее увеличить. Напомню, территория Советского Союза на 2 миллиона квадратных километров больше, чем территория Российской империи. И таким образом мы вот двигаемся по этому пути, каждый раз натыкаясь на похожие проблемы. Каждый раз они повторяются в пространстве во времени, под новыми предлогами. Но как мы видим, работа деструктивных сил на нашей территории она не изменилась. Принципы подхода те же самые. То есть к власти приводятся люди, не имеющие отношения к коренным народам, проживающим на этой территории, реализуют собственные интересы. Обычно все эти интересы связаны с их заграничными родственниками, спонсорами, друзьями, соратниками и прочими-прочими, в чью пользу они работают. Вот это, вот, вот это состояние, вот, которое в которое мы с вами попали, особенно остро, развернулась перед нами за последние 29 лет. И я надеюсь, все, кто живет на территории Советского Союза, уже почувствовали на собственном опыте, что так дальше жить нельзя. Капитализм, который нам навязывался различными Теоретиками и специалистами, особенно западного толка, вот, сам себя исчерпал. На сегодняшний момент он полностью раскрыл свою сущность. Капитализм по сути является войной всех против всех. Внутри коллектива идет война, так сказать, за продвижение по должностям. Между коллективами идет. Конкуренция, между предприятиями идет конкуренция, между транснациональными корпорациями идет конкуренция, между государствами конкуренция. И все это в итоге выливается в бесконечные войны. Именно то, что завещал в Ветхом Завете Господь, Иудейский Господь, Господь всех воинств, то есть войны бесконечно развязываются на планете. Причина этих войн – капитализм. И причина этих войн лежит в простом явлении, которое называется личный интерес. То есть нам навязывают, что реализация личного интереса должна быть главенствующей. При таком способе хозяйствования ничего построить на планете Земля нельзя. И капитализм развивался только до того момента, пока была какая-то альтернатива и были территории, где его еще не было. На сегодняшний момент капитализм захватил практически всю территорию планеты Земля и пришел к своему долгожданному тупику. Как известно, капитализм характеризуется постоянным перепроизводством товаров, которые некому покупать ввиду отсутствия платежеспособного спроса, потому что деньги присваиваются узкой группой лиц, а основная масса потребителей... Не имея достаточного количества финансовых средств, не может воспользоваться теми благами, которые они же сами и произвели. И таким образом мы оказываемся с вами в тупике развития, перемалываем гигантское количество ресурсов планеты Земля, превращая их в не менее гигантские свалки. Ну, для, простой пример, значит, в европейских странах примерно 30% продовольствия производимого утилизируется. То есть фантастические суммы, объемы просто выбрасываются на помойку. То же самое происходит с любым видом техники и так далее и тому подобное. Мы с вами, получив вот этот опыт жизни при капитализме после 1991 года, я надеюсь, что окончательно убедились, что так дальше жить нельзя. И наш опыт, как ни странно, Переняли многие страны, в том числе капиталистические. Ну, хорошо известно, что опыт жизни нашей страны, особенно в экономической ее части, переняли такие страны, как Германия, Япония, Китай. Все наши социальные достижения перекочевали практически во все капиталистические страны. Напомню, что такого понятия, как пенсия, там больничный лист, и многие-многие социальные льготы, которые сейчас существуют на всей планете, родились благодаря Союзу Советских Социалистических Республик который впервые на планете Земля ввел 8-часовой рабочий день, соответствующую нормированную неделю, гарантии для людей, находящихся, для людей, находящихся на пенсии, гарантии, так сказать, бесплатного медицинского обслуживания и так далее и тому подобное. И все это вынуждено перекочевало, в том числе, в капиталистический мир, потому что в противном случае они бы не выдержали конкуренции еще тогда, в, скажем так, в послевоенные годы. Какая работа проведена возрожденным правительством СССР с 25 января 2010 года? Работа проведена следующая. На сегодняшний момент только тот, кто полностью отрезан от источников массовой информации, таких как интернет, не знает о возрождении СССР. Ну, таких людей крайне мало. В 2016 году мы достигли рубежа по просмотрам наших материалов порядка 500 миллионов. Вот, это было 4 года назад. На сегодняшний момент эта цифра э, значительно увеличилась, и практически каждый желающий может ознакомиться с нашими материалами. Указы, которые приняли, э, мы приняли значит, в самом начале, э, начиная с 18 марта э, 2010 года, позволяют гражданам Союза ССР действуя в рамках законов Союза Советских Социалистических Республик, восстанавливать законные структуры власти на данной территории и запускать эти структуры в действие. Называю вам эти указы, они есть в открытом доступе в интернете. Указ о приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной террористической деятельности организованных преступных сообществ. ОПС, выступающих от имени нелегитимных, незаконных, неправомерных государств, образованных из республик, входящих в состав СССР. Вот. Указ о возрождении структур, органов и организаций Союза Советских Социалистических Республик для наведения конституционного порядка на всей территории СССР с изменениями и дополнениями от 22 января и 21 февраля 2020 года. Оба этих указа были выпущены еще в 2010 году, 18 марта. Указ о возрождении событийной, исторической правовой, юридической, другой праведности, справедливости в отношении страны Русь-России и ее коренных титульных народов, коренных жителей, а также пришлых иноземцев, иностранцев, инородцев, иноверцев, мыслителей, инословцев, инодельцев. Вот, вот э, третий указ, который я вам зачитал, э, как раз у нас... Обращает вот к историческому контексту тех событий, которые происходят на нашей территории, напомню вам, что в тот момент, когда я заявлялся как офицер Союза Советских Социалистических Республик на должность временно исполняющего обязанности президента и Верховного Главнокомандующего Союза СССР, я одновременно заявился по всем должностям, которые не заняты были на тот момент по законам войны и военного времени, но юридические субъекты продолжали существовать. Как я вам сказал в начале, Российская империя тоже продолжает существовать до сего момента и в пространстве, и во времени. Николай II сложил полномочия до 10 до 2010 года, 25 января, никто этой должности по законам войны и военного времени. Почему важен вот этот фактор, я вас, вам постоянно акцентирую э, на этом ваше внимание. Дело в том, что законы войны и военного времени не имеют сроков давности. Как вы знаете, военные преступники Второй мировой войны до сих пор их э, осуждают, по, по тем законам, которые действовали на тот момент на данной территории, где они совершали свои преступления. И эти приговоры приводятся в исполнение. Поэтому все субъекты права, которые когда-либо были наше, на нашей территории, которые остались без законных э, органов власти и управления, были мною возрождены. Это СССР, РСФСР, э, Российская империя, Царство Русское. Более того... В 2012 году в городе Минске первый раз и в городе Днепропетровске во второй раз на соответствующих научно-практических конференциях мной была озвучена грамота Александра Филипповича царя Македонского, который передает благородной породе славян в управление всю территорию выше Северного тропика в Северном полушарии, ну, от линии Северного тропика до Северного полюса в вечное пользование, а всю, а всю планету в управление. Это, эта грамота была обнаружена в книге Мавра Арбини «Историография початия имени славы и расширения народа славянского». Мы взяли копию этого документа в библиотеке имени Ленина, она же Румянцевская библиотека, она же Российская государственная библиотека сейчас. Заверили ее всеми необходимыми печатями. Она тоже находится в открытом доступе. Рекомендую познакомиться с этим документом. Этот документ действовал на нашей территории до тех пор, пока потомки помнили, ну, не потеряли в общем, связь со своими предками. Еще в девятнадцатом году э, были написаны соответствующие стихи, которые полностью ложатся на текст этой грамоты. Москва и град Петров и Константинов град. Вот царство русского э, заветные столицы. Но где предел его и где его границы? на север, на восток, на юг и на закат. К грядущим временам их судьбы обличат. Семь внутренних морей и семь великих рек, от Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Ганга по Эфрат, от Волги до Дуная. Вот царство русское, и не придет вовек, как то предвидел дух, и Даниил предрек». Как э, вы понимаете из этого стихотворения, которому порядка 160 лет, что еще в XIX веке наши Предки помнили о границах царства русского. И в этом стихотворении указаны семь внутренних морей. Кто-то может их перечислить? Семь внутренних морей. Средиземное красное море. Потому что Северная Африка находится выше Северного Тропика. Средиземная, красная, черная, Каспийская, Азовская, Аральская, Байкал. Ну вот, как вы знаете, в русских песнях Байкал называется морем. Вот. И таким образом мы с вами получаем исторический и правовой контекст развития событий. Одним из своих указов данная грамота... Грамота Александра Филипповича, царя Македонского, вот, который имел титул «Царя царей», вот, переведена э, моим решением из исторического документа в правовый. Поскольку э, потомки э, наших великих предков утратили э, знания, э, те, которыми обладали э, наши, наши пращуры, значит, мы вынуждены были выпустить такой указ, в котором данный документ опять возвращается в статус правового документа и начинает действовать. Вот. В свою очередь, грамота Александра Филипповича царя Македонского, в которой передается нам планета Земля в управление, а территория выше северного тропика в вечное пользование и проживание. Вот. Напомню, это 88 тысяч 88 миллионов квадратных километров суши и соответствующее количество, так сказать, пространств морей и океанов, которые находятся выше Северного тропика. То есть это примерно в 4 раза больше, чем территория Советского Союза. Она включает в себя полностью территорию Северной Америки, значит, Северную Африку, крупные, так сказать, острова Япония, Гренландии. И практически вся, весь континент, который ныне называется Евразия. Но ну, в исторических документах мы знаем, что данный континент называется Асия. На что же опирался документ, который выпустил Александр Филиппович Саль Македонский? Оказывается, у него тоже была у этого документа предыстория, которая всем нам хорошо известна, этот Документ в виде описания краткого, смыслового содержания этого документа мы озвучили на 10 лет возрождения СССР, то есть 25 января этого года. Вот. Это, э, этот документ назывался «Кон об управлении даарей». Вот По этому документу двоим из славянских родов, э, благородным мужам, одного из них звали Рюрик, другого Борята, 13 тысяч тридцать лет назад было передано право управления всей планеты Земля. Но, как вы понимаете, от э, Великого похолодания, которое было 13 тысяч 30 лет назад, и до момента э, царствования Александра Филипповича царя Македонского прошло очень много времени. Условия на планете Земля изменились. В связи с этим была проведена некоторая коррекция. Э, смысл этой коррекции в том, что Благородной породе славян не рекомендуется жить ниже северного тропика на постоянной основе. То есть пребывать там можно, ездить туда на работу, там участвовать в каких-то мероприятиях, проводить там научные исследования и так далее. Вот. А вот жить постоянно не рекомендуется. Дело в том, что это связано с электромагнитной составляющей планеты Земля. Как вы понимаете, в северном полушарии у нас электромагнитная составляющая входит через... Ноги выходят через голову, вот. а в южном полушарии все наоборот. Ну, а в экваториальной зоне, как и понятно по русским пословицам, в одно ухо влетает, в другое вылетает. То есть электромагнитная составляющая двигается поперек. Ну, силовые линии электромагнитные. Поэтому, если вы внимательны в изучении исторических и документальных материалов, вы заметите простую вещь что ни одного изобретателя ниже северного тропика никогда не родилось. Все изобретения и открытия сделаны в северном полушарии. Вот это как раз связано в том числе и с жизнью нашей планеты, вот, которая в старых документах называлась Даария, ныне, ныне планета Земля. И мы должны это с вами учитывать. Далее еще несколько указов хочу озвучить. Указ о правовых воли волеизъявления народов Союз СССР выражены на референдуме 17 марта 1991 года. Вот. Пятый указ. Ну, это, они идут по номерам, не, по, не, не четко по последовательности, как они были выпущены. Просто здесь отобраны несколько наиболее важных указов. Их на самом деле гораздо больше. Указ о поощрении всех возрождающих, защищающих Советский Союз. Его органы власти управления, а самое главное, исконный миропорядок, мировоззрение, обеспечивающих страну всем необходимым, а также об уголовном преследовании лиц, совершающих обратные действия, рознь, вражду между людьми, коренным населением страны, представляющихся от имени органов власти Союза ССР, не имея на то законных полномочий. Указ о возврате, еще один указ. Указ о возврате субъектов права, созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года в Союз Советских Социалистических Республик. Седьмой документ. Он имеет статус приказа. Вот, приказ президента СССР всем военным и военнообязанным СССР, а также всем воинским, флотским формированиям, частям, дивизиям, армиям и так далее, до 1 марта 2015 года вернуться в правовое поле Союза СССР методом подачи заявления по команде, а также в копии на мое имя. Как вы видите, значит, все, все необходимые документы для того, чтобы здравомыслящие люди возвращались в правовое поле Союза СССР и совершали там свои действия в составе возрожденных органов Союза СССР, а это единственный способ наведения конституционного порядка, это возрождение законных органов, действовавших на момент так сказать, 1991 года. И как только мы сформируем соответствующие органы и системы, старый способ управления прекратит существование и возобладает новый. Вернее, не новый, а законный правопорядок, который связан с возрождением законов и конституции Союза Советских Социалистических Республик. Многие из наших слушателей и граждан СССР задают вопрос, а как, а как же вы возродили сразу и Российскую империю, и Царство Русское, вот, и Союз Советских Социалистических Республик, и каким образом вы собираетесь, так сказать... Жить вот в этом юридическом разнообразии. Вот. Ну, я обращаюсь к их памяти и говорю, что ваша память очень коротка. Вы же жили в Советском Союзе. В скольких юрисдикциях вы жили в Советском Союзе? Кто мне ответит? В 16 юрисдикциях вы жили в Советском Союзе. У вас был, была законодательная база Союза ССР. У вас были конституции союзных республик, у вас были уголовные кодексы союзных республик, которые действовали на каждой территории. И мы прекрасно жили. Для этого достаточно принять документы, которые устраняют моменты, которые связаны с ну правовые моменты, которые могут привести к различным правовым коллизиям, и добавить, например, туда еще Два правовых поля, то есть правовое поле Российской империи и правовое поле царства русского. Устранив все эти противоречия обычным законным путем, вот, точно так же, как таких противоречий вы не ощущали в Советском Союзе, несмотря на то, что жили в 16 юрисдикциях, прекрасно передвигались по всей территории, никто не имели единое гражданство, ну и так далее. То есть существуют правовые механизмы, которые могут объединить любое количество правовых полей в единую систему, примеров таких в, так сказать, обозримом вокруг нас пространстве великое множество. Ну, например, Соединенные государства Америки. 51 государство в виде штатов живут, каждый имеет свое законодательство, прекрасно существует на одной территории. Вот таким образом мы, присовокупив к правовой базе Союза ССР правовую базу Российской империи, царства русского, решаем следующие вопросы. Дело в том, что, как я вам уже сказал, на территории нашей страны как минимум с 1613 года правят инородцы, иноверцы, и прочие пришлые люди, которые действуют в интересах отнюдь не коренных народов. Вот. Для того, чтобы вернуть все утерянное, утраченное, разграбленное, вывезенное, мы должны обратиться к юрисдикции того субъекта, который действовал на то время. Если это, этот ущерб был нанесен во времена царства русского, то мы от имени царства русского должны произвести соответствующие правовые действия и вернуть наши активы, там, территории, права законному владельцу. Если это произошло в эпоху Российской империи, то, соответственно, мы должны через законодательство Российской империи предъявить соответствующие претензии и вернуть наши, так сказать, права, наши законные права, возможности, активы и все, что мы утратили в этот период, законному владельцу. Законным владельцем во всех субъектах являются истотные и коренные народы, проживающие на данной территории. Поскольку все, кто правили здесь за последние 407 лет, добровольно складывали полномочия и бросали власть, на землю для того, чтобы открыть доступ инородцам к разграблению нашей страны, что за последние, в 20 веке произошло аж два раза, в 17 и в первом году, мы, мы с вами должны прервать этот процесс, вернуть все на круги своя, вот, объединить все законодательные базы Конституции действующие когда-либо на нашей территории, вернуть к жизни. Таким образом, мы с вами получаем ту правовую конструкцию, которую я вам вкратце сейчас обрисовал. В чем уникальность этой правовой конструкции? Дело в том, что те субъекты права, которые мы перечислили, никто никогда законно не закрывал. Не существует документа о ликвидации Союза Советских Социалистических Республик, не существует документа о законе ликвидации Российской империи, не существует законного документа, закон, документа о ликвидации РСФСР, не существует законного документа о ликвидации Царства Русского. И таким образом все эти субъекты де юры продолжают жить на данной территории, а, а де факто не имеют органов власти и управления. И мы с вами должны построить эти органы власти и управления, в том числе для тех лиц, которым, скажем так, комфортнее жить, ну, например, в каком-то из перечисленных юридических субъектов больше. Ну, кто-то, например, является по своей природе и менталитету монархистом. Давайте предоставим ему возможность жить на нашей территории как по законам Российской империи, тем более, что конституция вот, или свод законов Российской империи, принятый в 1906 году, также существует, его никто не отменял, и как и три конституции, принятые в Союзе Советских Социалистических Республик 1924, 1936 и 1977 годов. И таким образом мы закроем все, все возможные претензии на различные виды правовых полей, которые когда-либо существовали на нашей территории. Кто хочет жить при царстве русском, ему комфортнее жить при тех законах. Пусть живет. Точно так же, как человек мог прекрасно жить на территории, например, Туркменской Советской Социалистической Республики, находясь под ее юрисдикцией. И в случае, если вопросы, которые он решал, касались союзных союзного масштаба, то тогда дело или, так сказать, соответствующее разбирательство выходило на более высокий уровень. А пока он жил на своей территории и решал свои сиюминутные проблемы, он находился под действием Конституции Туркменской Советской Социалистической Республики, как и любой другой республики. Вот. И таким образом, независимо от места пребывания, каждый может выбрать наиболее удачную и подходящую ему, его менталитету, его мироощущению правовую конструкцию, и в этой конструкции э, пребывать э, неопределенно долго. Э, самое главное, чтобы он не нарушал те законы, которые существовали э, на, на тот период э, в данном правовом субъекте. А коммутация этих законов, их взаимодействие, это уже задачи, Восстановленных органов власти и управления, которые, собравшись на соответствующие форумы, могут решить эти задачи, объединив соответствующие правовые поля и ликвидировав все, все нюансы их существования на единой территории. Таким образом, мы подготовили полностью правовую конструкцию для всех людей, которые имеют различные, скажем так, представления о том, как надо жить на данной территории, тем более, что враги рода человеческого, разжигая здесь бесконечные войны, братаубийственные, заставляли воевать красных с белыми, значит, левых с правыми, желтоплакитных с москалями и так далее и тому подобное. Вот этой вражде надо положить конец. Каждый, кто хочет жить, так сказать, по чести совести и совести, должен выбрать для себя соответствующую правовую конструкцию. И в рамках этой правовой конструкции жить на, на данной территории, не совершая преступления. К чему мы, собственно говоря, и призываем. Некоторые страны, в том числе такие, как Великобритания, как вы знаете, имеют законодательство, которое уходит на сотни лет вглубь. До сих пор в Лондоне запрещено привязывать к ставням лошадей. Хотя уже лошадей нет, вот, но законы эти продолжают действовать. Законы 16 века, законы 17 века, 18 и так далее. То есть такая практика в мировом правовом пространстве существует, когда действуют одновременно законы, которым много сотен лет, и действуют законы, которые приняты только вчера. И как вы видите, никаких особых проблем общества, при соблюдении правового порядка, не испытывая. Вот такую работу мы провели. значит, эта работа, естественно, заняла значительное количество времени. Еще до того, как мною было сделано заявление в 2010 году, несколько лет мы формировали будущую команду, которая провела эту работу. И у нас даже был один год, когда к нам не пришел ни один человек. За весь 2013 год к нам не пришел ни один человек. Это и есть э, те технологии, которые работали против нас. То есть, когда вы человеку объясняете, что его работа никому не нужна, он э, теряет, так сказать, веру в смысл того, что он делает, и прекращает этим заниматься. Но в 2016 году, как я вам уже говорил, мы преодолели рубеж в 500 миллионов просмотров на различных э, видеоканалах наших материалов и, соответственно, огромное количество материалов, которые мы рассылали вживую. Э, не существует ни одного правительства на планете Земля, не существует ни одного государства на планете Земля, которое не, не оповещено было бы о возрождении Союза ССР и всех предыдущих субъектов права. В тот же момент, когда я делал заявление в 2010 году, мы посылали соответствующее заявление в Организацию Объединенных Наций. Поэтому давайте с вами делать эту работу. Возрождение органов власти Союза СССР позволит нам навести здесь конституционный порядок с законными методами, поскольку мы все продолжаем с вами быть гражданами Союза ССР, имеем соответствующие обязательства. Напоминаю, что 62-я статья, Конституции Союза Советских Социалистических Республик гласит, защита социалистического отечества есть священный долг каждого гражданина. Поэтому призываю вас, как граждан Союза СССР, выполнить свой священный долг согласно Конституции Союза ССР, согласно тех документов, которые у вас есть в руках, согласно тех заветов, которые оставили нам предки, которые... Лежат в той земле, на которой мы с вами живем, по пять человек на каждом квадратном метре. И все то, что они защищали, обороняли и приобретали, вернуть законному владельцу, истотным и коренным народам нашей страны. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы нашим собранием граждан Союза ССР сформировать очередной посыл, в данном случае к депутатам всех уровней, Союза Советских Социалистических Республик, которые были законно избраны на различные посты всех уровней, начиная от поселковых советов и заканчивая э, съездом народных депутатов Союза СССР, вот, вернуться на свои рабочие места, потому что их полномочия не прерваны, поскольку следующих выборов не произошло. Их с рабочих мест многих удалили, в том числе с применением военной силы, как вы помните, в том числе значит, часть, часть депутатов подвергалась преследованию, не, некоторые погибли, кого-то изгоняли с рабочих мест при помощи вооруженных, организованных вооруженных преступных сообществ, сформированных под флагами Российской Федерации. И эти депутаты на сегодняшний момент, в том числе присутствующие здесь, это депутаты Моссовета, которые были избраны еще в бытность. Союза Советских Социалистических Республик, и которые исполняли свои обязанности до тех пор, пока силой не были разогнаны. Вот этих людей мы призываем вернуться на места. Они имеют полномочия от народа, они имеют законные документы, в том числе удостоверение депутата соответствующего уровня, на который они были в свое время избраны еще в Союзе СССР. Вот, и они могут приступить к своим обязанностям, формируя систему Советов, начиная от нижнего уровня и заканчивая самым верхним уровнем. Как вы знаете, Съезд Народных Депутатов Союза СССР был высшим законодательным органом Союза Советских Социалистических Республик. И этих депутатов мы тоже приглашаем вернуться на свои рабочие места, поскольку новые выборы в Союзе СССР еще не прошли. Мы находимся в условиях войны и, военной, и военного времени. Их полномочия Продолжается до тех пор, пока не будет наведен конституционный порядок и проведены очередные законные выборы на всей территории Союза ССР, как и положено по законодательству Союза Советских Социалистических Республик. Благодарю за внимание.